Так, друзья, появился новый баг. Ошибка. По крайней мере, до этого не видел. Ставка есть игрока. Нажимаем. Пытаемся купить. Пишет херушки. Уже выкуплен. Обновляем. Он опять тут. Пожалуйста, его можно купить. Время идет. А херушки? Ставим ставочку. Ставку равна цена. Вы, вы хотите покупать предмет по цене? Купить. А Херушки. Прикольно. Такого я вижу, сейчас не добавляю, а вот, пожалуйста, опять висит баг какой-то, такого еще не было.